Общественники, Министерство промышленности, надзорные органы и представители СМИ проверили бензин на красноярских заправках. Нарушения выявили на мелких ЭЗС, в их топливе находили примеси серы, она отрицательно влияет на экологию. Также в бензине содержались металлы, которые способны выводить из строя двигатель. На одной заправке под видом 92-го продавали 80-й бензин. Если э, говорить о таких о ярких замечаниях, это у нас Техас на МРЧК, это автозаправочная станция «Партнер» на «Шахтеров», КМП, хорошие результаты. Причем на 25 часов и на КМП мы ради собственного интереса брали заборы и проводили лабораторные исследования, где э, подтвердилось, что у них качественное топливо. В нефтепродукты объясняют качество бензина, проверяют в лабораториях, аккредитованных Росстандартом. В Красноярске таких всего две и одна из них принадлежит КНП. Высокоточное оборудование определяет малейшие изменения показателей. Контроль проводится в несколько этапов, начиная от нефти баз, заканчивая автозаправочными станциями. На нашей нефтебазе это приемо-сдаточные испытания при приемке нефтепродукта происходят. Затем по мере передвижения нефтепродукта происходят контрольные испытания. Затем происходит контроль уже нефтепродукта, который выпускается с нефтебазы. Следующий этап контроля – это автозаправочные станции.